Так, так. И всем привет. С вами Макс Риск. Это у нас сразу говорят там новый краб. Роб, давайте проверим. Я тут за, чтобы проверить. Так, так, так. Заходим. Там громкость нужно музыки пониже сделать или все окей? Так. То она ниже, то на уши Не пойму. Пиши комментарий, как тем музыкам? Да, еще загрузится. Ты, ты, ты. Не раздача. Ну, ладно, не заходил собираем хоть что-нибудь да так вроде будут нам ну, говорится что должен быть краб э, эро но что-то я его не вижу хм, скорее всего и очень добавлю но некоторые ролики записали по этой теме даже он такая будет окно сплевающееся да, посмотрим так новая версия игры да, все-таки новая версия игры вчера что-то как-то не был в курсе а вспомни где-то алмаз потерял Эй, забадял, маза. Подожди, а где хоть пэд новый? Я аж обновил игру. По-моему, там не было обновы. Так, забаде пэты. Я помню, что не забанили. Возможно, они могут еще мне забанить в этой игре, что не получал пэты. Потом, блин, это же Roblox. И тебе Roblox сам. Раз Давайте проверим. Еще Play Market. Потом зайду. К концу ролика. Да нету его. <смех> Ч прикалывать Так, давайте хоть пойдем на солу. Ну, возможно, новую карту бали. Или же нет. Да, некоторые места посмотрим. Напишите пишите комментариях. Хотели бы гонки сыграть, а? Продолжение. Да, и прежде чем я я зашел в Play Market. Наш я искал обновление. Там есть по быстрый доступ. А там оказалось ничего. Нет никаких обнов. Скорее всего, зуба не обновляется. Интересненько. У некоторых обнов вышло. Если у вас тоже обнова не вышло, то я тоже что-то как-то не в курсе. Дело так, давай-ка. А ну здесь сюда Ладно, ладно, пошел вон. с таки можно заступить баком, потому что они умеют бомбочки тут копьем, дробьячком. Баки баке отступать, это очень классно. Так, топ-12. А знаете, скилоны, я стал немножко когда играл в новые игры. Ссылки на канал в описании. Не тренировался. Так, так, давай блин, его. Тун -тун -тун, а я пойду. Ты... Ну, все, ясно с тобой. Так, кто тут есть? так вот проверим давайте а когда мы проверяем мы еще теряем еды но ну, это кусочек только кусочек так мы на снимам месте да пойдем может быть и другую музыку просто есть один тип который разные музыки делать и вам это нравится окей окей это музыку оставлю на другой игре согласен это вот мне не так уж много комплекта но блин Подожди, а можно мне тут убрать сейчас Ну, все больше не вышли ну, такой Тихо, тюрт тенку Ну может лучше давайте они а против ой что здесь сделал как на стриме прямо же настраивал очень мало комплекта музыки колесина так тихо тихо тихо, -тихо. Эй, не мешать знак уже отойдите так так так так пойду так вот. так проверю возможно там что есть чего писать его музыка громко немножко пойдешь сделал кона бак бык так так, так, так все стойки А, меня раскрыли блин Всё, отступаем. они начать берет сам пойдем на другую землю земли сразимся с ними давайте попробуем я иду прям к вам Ладно. Бам. а блин хитры да все все все давай хотим хотим мне будет запрещить да блин а все блядня бом бум бом бум. бом бум, бум, бум. все ясно а, блин чего блин лисенка против лисенка давайте хоть как-то пока каш так если он убьет я побежу со всех сил так они там сражаются мы им не мешаем мы немножко подходим битва <с> так и знал что кто-то из них выиграет ну конечно так ну что ж там какой хитрый друзья он опасный <с> опасный опасный раньше таких не видел как у тоба А у нее обычно пушка ну ладно попробую ух ты а ты снайпер что тебе скажу а она он, а, как активные активные как и другие тигры активные да да да вижу вижу а иди сюда куда побежал так убивай его давай блин ну мне нужно только занять да есть мы это сделали ага не ожидали лайкос там подписку на канал всяком так я знаю что вы хотите длинные ролики ну, ютубер, в общем, показал мне. Поэтому удлинный ролик почему бы нет. Так, значит, одной катки не хватит. Ну что, как он такой? О, сундучок, да, отлично, отлично. заберем. Ну чтобы готов? Не, давайте другого персонажа. Только такой скучный бак стал. Так, так, так, так, так. У -у -у -у. Не, моль, ох ты так 70 много много монет просит да я понял как я говорю что игра очень будет длинная из-за того что монет совсем не хватает и разделано да как брау старс ай-яй-яй напиши в комментариях кто любишь длинные игры я ну так 50 на 50 я люблю я люблю быстрые игры поиграл и может быть отдохнул а не просто так дрочал др др или как там говорят тебя <смех> да что-то я насмотрелся их напиши комментарий сколько ты смотришь видео в тени? а я потом с вонью пишу комментарий в том случае если вы конечно пишите да да да а то некоторые могут ждать ждать ждать бесконечно а так у не выйдет <смех> как так заметил Копиева невидимое а если так то она становится видимой вообще бедно так так так ну кто поймает, никто за понимает поймает. Когда будет обновлена новая Эрл 2.3, она скоро выйдет или нет? Я что не в курсе <соц> делал. Кстати, на канале уже есть ролики. Подарок, что ли? Зима. Довольно, ну, старый, конечно, но, ну, прикольно, прикольно. Так, цвет для Майнкрафт можно построить. Я хотел это построить, я построил, да? Только вот эту штучку не построил. Если хотите, чтобы продолжал строительство игре зубов в Майнкрафте. зубов в Minecraft, да поиски видите найти столько-то роликов то нужно поддержать что ли лайка на их не ролики не только на этом еще на их не блин но тяжело будет вот знаете если я буду в игре еще в Майнкрафте будет конечно лагать но я смогу построить это все наверняка пингвинчики чашки Хо -хо -хо. Так. ты ты еще а не ожидал оно блин не, Ларри! Филетовый лара, Ларри. Откуда Ларри появился? Он брю, прям был таким фи синим. Филетовый синий, а не филетовым. Ну, сойдет. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Да? Давайте, всем пока.